Существо, человек Я засняла в одной из дверей Того, кто кричал уходите Из одной из комнат вылетел стул Кто обитает в этом месте? И видим человека в черном Это скрины, которые мне присылали Он исчезает, какой-то ужас А теперь снова ставим паузу и видим И все эти люди, призраки, духи, мертвых Блин, он дома не горит. Не хочет гореть. Я первый раз вижу такое. Привет, я Энни Мэджик. И сегодня, ребята, я хочу поставить точку в истории, которая приключилась со мной с этим вот... Жутким чужим дневником, который мы нашли в заброшенной усадьбе Окончательно и бесповоротно забыть об этом Но для начала вы очень просили провести аналитику скринов Всего того, что там происходило в этой заброшенной усадьбе В этих гигантских заброшенных домах Просто страшенный замок, жуткий, огромный с кучей колонн, помещений, балконов, башен. Также сегодня я сожгу этот дневник, чтобы он никогда больше не попал никому в руки. Все. Я искренне хочу закрыть эту тему. Это будет последнее видео про чужой дневник, чтобы больше к ней не возвращаться, потому что все, что со мной происходило, оно очень... Неприятная, жуткая, страшная, даже в какой-то степени. Мама! Это опять была эта бабка. Голос этой бабки или блин? В общем, я хочу полностью забыть о том, что было. И наконец-то уже заняться съемкой своих интересных, прикольных идей на этом канале, в том числе смешилок и других годных, крутых, креативных. Роликов. Кстати, на моем канале Magic Family сегодня тоже видео, было-не было челлендж про моих питомцев. Потом сходите и посмотрите, ссылочку я оставлю внизу в описании. Также я там оставлю ссылочку, скорее всего, на свой лайв-канал и на канал Magic Pets. В общем, потом это все посмотрите, поставите там лайки и тут наберете много-много лайков, если любите мистику. А мы начинаем. Для тех, кто не в курсе, история началась с того, что я нашла вот этот вот чужой дневник в одной заброшенной усадьбе. Тут очень много жутких рисунков, вел этот дневник мальчик. Я делала полный обзор этого дневника, нет смысла сейчас его показывать Он писал о себе, о какой-то девочке, о том, что с ними происходило в этом ужасном месте И у нас была версия, что это просто школьники, ребята-подростки И нам остается только гадать, потому что владельца дневника мы не нашли Зато кто-то до меня этот дневник уже читал и находил, так как здесь запись от совершенно другого человека Значит, с кем-то тоже случилось, что и со мной, что и с этими ребятами Со мной случались какие-то другие вещи, но у нас также была версия, что место влияет на людей по-разному И даже он там пишет в своем этом дневнике и возможно что происходит вся эта жесть только с тем у кого есть этот дневник именно поэтому я решила этот дневник сжечь чтобы никто его никогда в жизни больше не нашел и чтобы как-то избавиться от этого проклятия дневника я очень часто бываю в разных заброшенных местах в самых разных бывала и со многим сталкивалась но наверное такого со мной еще никогда не происходило хотя я считаю что всему можно найти какое-то логическое объяснение но даже даже несмотря на такой вот свой большой личный опыт заброшенных мест и я встречала всякое разное но такого еще никогда поэтому наверное это действительно напрягает я читаю комментарии постоянно я смотрю ваши скрины я читаю то что вы пишете мне в Инстаграм, в директ в лс вконтакте я анализирую ваши предположения поэтому пишите обязательно в комментариях что вы вообще думаете обо всей этой истории о том что сегодня вы увидите. Всяких разных небольших странностей в этом месте было полно, но я на них просто-напросто уже перестала обращать внимание. Надписи на стенах, шумы, звуки, крики, предметы, очень жуткие комнаты. Все это не важно, когда ты понимаешь, что там есть живые существа. Ну а теперь давайте подумаем все-таки, кто же это мог быть, вот то существо, человек. С самого начала у нас было все-таки предположение, что это женщина. Я прозвала ее бабка, кто-то называл ее ведьма, она вся в черном, ходит немножко скрючившись, по крайней мере, это было видно именно в первый раз в одном из домов. Короче, на чердаке ничего нет. Но потом она стала каким-то образом волшебным перемещаться Просто слишком быстро, что вызывает подозрение, что она была там не одна Или это не женщина, а мужчина Или это вообще подросток переодетый в эту женщину Но тогда смущает голос, потому что голос все время тоже менялся То это был детский смех, то это был такой мужской грубый голос То это был ж -ж голос такой пожилой женщины В общем, ничего не понятно с этим персонажем, кто же это такой, Но все мне писали, что человека вот такого вот черного изображал и мальчик из дневника Он везде рисовал какое-то существо в черном Что-то вот такое вот подобное И таких образов здесь несколько Возможно, это действительно нечто мистическое Но я скажу так, я мистику верю, но не настолько безумно в тот раз, когда я делала полный 40-минутный обзор всех домов, в которых мы не были не снимали отдельное видео про них, а это видео есть на канале, кроме других странных звуков, падений предметов и криков «Уходите!» в здании клуба, я засняла в одной из дверей того, кто кричал «Уходите!» силуэт. Мне многие в комментариях советовали попробовать пообщаться, поговорить. Эй! Я пыталась догнать, но он, Эй! она, оно все время исчезали, убегали Простите и прятались вас, от меня. Потом в меня кидались я. камнями и снова исчезали. Как? О, фига! Снова кричали уходите из ниоткуда. Я не уверена, что тот человек, который шел по коридору и кричал нам уходите, это тот же самый человек Но затем в другом доме хлопали шкафы и в комнатах был уже другой голос, как истерический смех В комнате никого нет За моей спиной захлопнулась дверь и меня закрыли в одной из комнат Я пыталась догнать и найти тех, кто это делает Потом за моей спиной снова захлопнулась дверь с этим же смехом и Объяснение а в другой раз, когда я вернулась в тот коридор, где мы видели ту женщину, из одной из комнат вылетел стул. Короче, мне так и не удалось выйти на контакт. Точно так же, как мы никогда не узнаем, кто эти ребята, которые вели дневник, мы вряд ли когда-либо узнаем, что это за... За... кто-то... Что обитает в этом месте у многих была версия что это подростки специально меня пугают они уже знали что я приду и поэтому они там поджидали и они где-то в местные жители где-то недалеко в районе живут у кого-то была версия что это охранница этого места и таким образом она охраняет у других была версия что это была пожилая женщина бабка которая сошла с ума и действительно пугает просто всех пришедших чтобы они уходили чтобы они не ползали там в общем версий много Конечно же, было миллион версий, что это призрак, дух, ведьма и так далее, и так далее, и так далее Для нас это останется загадкой, мы никогда не узнаем, кто это был на самом деле Точно так же, как и для меня останется загадкой, почему действительно в местах, где он пишет, что нельзя смотреть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 В общем, это очень странно, но мне тут пришла очень интересная мысль. Кроме того, что мы предположили, и я даже уверена в том, что все, что там странного происходит, происходит только с тем, у кого есть этот дневник, точно так же мне пришла мысль, что в этой усадьбе было много разных самых мест. То есть, это было и санаторий, и лагерь пленников поляков, и детский лагерь, и... Больницы самых разных назначений, и возможно, что там стоят какие-нибудь где-нибудь вот в этих подземельях. Кстати, была версия еще: что эта бабка в подземельях передвигается, и поэтому она так быстро это делает. Не знаю, версия не проверенная. Но возвращаться я туда реально не хочу Хотя понимаю, что как только мы сожжем этот дневник сегодня Больше ничего происходить не будет Вот я прям чувствую, что ничего там не произойдет Хотя в мистику вот верю относительно Всегда ищу всему объяснение Так вот, мне кажется, что там стоят какие-нибудь установки подавляющие работу приборов там постоянно очень быстро разряжаются телефоны и соответственно происходят помехи на камере, то есть есть какое-то действительно магнитное поле именно в определенных местах возможно это из-за того что для вот этих вот всяких государственных назначений там стоят определенные приборы, так как они старые, несовременные, они не могут полностью подавить работу техники и поэтому происходят вот именно такие вот помехи, то звук пропадает, то картинка, Ну вот не верится мне, что дело действительно в каких-то духах, призраках, привидениях, которые отключают камеру Это очень странно Но более странно, это скрины, которые мне присылали Это вообще жутковато все выглядит Кроме, конечно, кучи скринов, где просто вообще непонятно, что изображено Действительно непонятно, как, что это за белое пятно, откуда оно взялось Или какая-то красная точка, которая там просто не может быть Куча вещей, которые необъяснимы Кроме как помехами, какими-то косяками съемки, какими-то тенями, недотенями В общем, есть еще два просто не фантастических момента первый момент это когда я делала обзор полный всех этих мест заброшенных на 40 минут я обошла все здания где случилась куча жести со мной когда меня пугали смех голоса закрывающиеся шкафы хлопающие двери я дошла до здания в котором якобы по вот этому вот дневнику был призрак мальчика он рисовал его с мечом и какой-то палкой в руке и я действительно слышала очень звуки похожие на мяч кто-то даже поставил мне Минуты этого момента, действительно, как будто там кто-то есть Плюс я слышала четко, как там кто-то ходит Но, мне кажется, моя теория о том, что там есть какие-то люди, которые специально меня пугали Оправдается именно вот этими скринами Конструкция дома такая, тут несколько колонн, как и в других домах Когда снимаешь, смотришь в маленький экран камеры или вообще не прямо, а куда-нибудь, и в какой-то момент, где начались помехи камеры, я не посмотрела, что впереди меня, но камера-то засняла, что впереди стоит некий Человек. Здесь камера снова глючит и если ставить паузу на видео, она вставляет вместо пропавших кадров предыдущие кадры с карты памяти с дырой в полу, которую я сняла раньше в одном из других домов. Потом этот косяк камеры снова повторится в похожей ситуации. А теперь ставим паузу и видим, как будто лысого человека в черном, стоящего в кустах и наблюдающего. Потом он исчезает из кадра. Сначала я реально испугалась запереживала и подумала, что это призрак, дух, какой-то ум. Ужас, почему он именно в помехах, почему между помехами вот эти вот кадры предыдущих каких-то кадров с камеры Хотя такое бывает при э, косяках каких-то съемки на камерах, когда происходят вот такие вот странности а, Но потом я подумала, а ведь на самом деле он мог выскочить на секунду и, на, и пропасть И это был один из тех или один единственный, кто там есть вообще, кто пугал меня И все создавал эти звуки Голоса можно сделать при помощи каких-нибудь приборов Точно так же, как и портить работу техники, можно при помощи каких-нибудь приборов Вот так появиться на секунду и исчезнуть возможно, если ты делаешь это издалека и хочешь меня напугать Скорее всего, я бы побежала туда, его бы там уже не оказалось Но точно так же существует легенда человека в плаще, который появляется периодически в разных местах усадьбы А еще мальчик в чужом дневнике, вот это вот, вот все эти черные люди, люди в черном, люди в черном то есть, странно, пугающе, но, возможно, это те самые сатанисты, которые вообще все это придумали, Ведь не зря мы видели надписи авы Сатан, эти звезды, и здесь они встречаются, цифры 666, перевернутые кресты. А вот и второй скрин. И вот камера снова глючит. И если ставить паузу на видео, она вставляет вместо пропадающих кадров уже другие кадры с карты памяти с лестницей на второй этаж этого дома, в котором я находилась в тот момент, когда это снимала. А теперь снова ставим паузу и видим... Человека в черном, который удаляется за стену дома Но как будто это уже другой человек И все эти люди не очень похожи друг на друга Возможно, я включила камеру в тот момент, когда он там проходил И просто-напросто из-за того, что он находится далеко И на камере вот на таком вот экранчике ты этого не видишь а туда ты не смотришь живую, и тоже этого не видишь, я не заметила. Плюс, опять же, были помехи. Возможно, они что-то носят с собой, что делают эти помехи. Я не знаю, но я пытаюсь хоть как-то объяснить все это логически. Нельзя же сказать, что вот это призраки, духи, мертвых, люди в черном, которые действительно там есть, ходят, всех пугают, выгоняют, потому что основой всего этого было уходите. Когда мы первый день проводили в этой усадьбе и были во дворце, там было написано уходите. И были две таких красных руки на стене И здесь тоже было написано В конце концов на 31 день, который произошел с ними Это было 30... Блин, это было 1 июня А я снимаю ролик этот 1 июня Он просто выйдет 3 июня Капец Это очень странное совпадение Блин, и все писали про эти странные совпадения Получается, я тоже, как и они, провела с этим дневником 31 день Только если он, в конце концов, написал, уходите И опять здесь оставил свою руку Я не буду ничего писать, я просто его нафиг сожгу Потому что я не хочу, чтобы это хоть как-то вообще история продолжилась Кто может управлять этим всем, как написано в этом дневнике Я думаю, что моя такая последняя версия Это действительно школьники, ребята, которые пришли туда, возможно, Поиграть, придумали себе какую-то игру И начали искать тайники Как они здесь пишут, но потом Кто-то другой, кто начал Пугать и меня, стал запугивать Их, с ними начали происходить вот эти же Странные вещи, мистические можно сказать, и они, дети, фантазируя, начали придумывать истории, кто же это может быть, кто этим всем управляет, возможно, видели этих людей в черном, может быть, это вообще какая-то группа сатанистов, которые там проводят свои обряды и хочет, чтобы никто туда не приходил, и поэтому они стали пугать этих детей. Я думаю, можно на этом закончить, на этой версии. Короче, дома он никак гореть не хочет, поэтому я сейчас его оболью этим, возживем... Да, блин, вообще никак не сжечь его. Я хотела его сжечь дотла, но, блин, он дома не горит. Не хочет гореть, вообще не хочет гореть. Даже от, от розжига, вон, наконец, -то. камера не фокусируется. Да что такое? Я первый раз вижу такое, чтобы бумага при таком количестве розжига никак не хотела загораться. Ну, вроде как все разгорелся, мы уже полили его просто насквозь. Так, еще там Ну что ж, ребята, у меня какое-то лично облегчение вот на душе, что все это с чужим дневником закончилось, и я думаю, что больше никому вреда не будет. От этого, я надеюсь, вы поддержите меня лайком за то, что мы покончили с этой историей, а вас ждут очень классные, крутые, креативные ролики в будущем на моем канале, в том числе ваши любимые смешилки и другие рубрики, так что голосуйте вопросики. Ну все, остатки. И переходите по ссылочкам на новые видео на других моих каналах. Увидимся очень скоро. Пока.